Скорее всего основная причина возникновения конденсата это повышенная влажность помещения, но вполне возможно, что появление конденсата виноват не только климат, но и монтаж окон. причина возникновения конденсата это можно так сказать целая наука, касающаяся в основном оконщиков и немного самих строителей. Для того чтобы знать, что вам делать, необходимо определить причины возникновения конденсата. Первым делом необходимо измерить влажность помещения, здесь нужен прибор гидрометр. Если у вас влажность воздуха выше от 30 до 40%, то у вас уже возникает опасность возникновения конденсата. Но тут играет немаловажную роль обогрев оконного блока батареи. Она должна быть горячей, а подоконник не должен перекрывать батарею больше, чем наполовину. Имеет значение и ширина подоконника. Теплый воздух поднимается вверх, и чем меньше по ширине подоконник, тем ниже теплый воздух достигает окна и лучше обогревает окно. На влажность в помещении влияет и способность системы вентиляции. Дополнительными причинами могут быть аквариумы, горшки с цветами, домашние животные, количество проживающих людей, толщина стеклопакетов, качество монтажных швов, правильность фрезерования дренажных отверстий. Все эти причины много или мало влияют на возникновение конденсата при низких температурах на улице. Может даже казаться что все в норме, а если сплюсовать все причины понемногу получается вывод конденсат. Основное что можно сделать это наладить регулярное проветривание помещения даже в сильные морозы. Необходимо проверить монтажные швы окна на предмет продувания и промерзаний, проверить вытяжку если не работать сделать так чтобы работало, наладить обогрев окна батареи, в общем, при исправном окне вам нужно обеспечить здоровый климат в комнате, тогда конденсата у вас не будет.